дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и... Эфисерк! Всем привет! Да, и, собственно говоря, у нас сейчас игрушка Бледнаут перед нами. Эта игрушка вышла буквально на днях в Стиме, абсолютно бесплатная. Игрушка про космос и про бои в космосе. О, вот, да! Говоря, поэтому я ее присмотрел и собственно говоря, затащил сюда ФСРГ. В общем, что мы уже прошли и вам не показали. Это обучение и кастомизация капитана. Кажется, его капитана. Которого мы почти не будем нигде видеть. Да. Почти нигде мы его видеть не будем, но вот он, капитан наш. Его можно кастомизировать. Тут буквально все можно кастомизировать. Но вот Даже с телом глаза. поиграться не дают, но в принципе этого и не нужно. Вот там видеть-то не будем. Да. Вот. И мы теперь готовы с офисергом стартовать. Мы небольшое обучение прошли и можем играть. Uh, у нас есть сразу uh, корабли. Во-первых, в кораблях можно приобретать корабли разнообразные. Uh, jump тер армс есть у нас есть у нас акула вектор и есть у нас оберон да в каждом из этих компаний грубо говоря разные ветки кораблей нам доступны пока из каждой получается компании по одному кораблю который представляет определенную ветку дальше уже нужно будет развиваться ну или если вы не хотите развиваться, а получить все сразу, то можно тогда сразу взять корабли героев, корабли капитанов, которые уже прокачаны, но и стоят они денежек совсем других. Из приобретенных кораблей вот тут мы можем посмотреть свой ангар. У нас тут есть Рюрик, Цербер, Симаргл и Агоста. Каждый из них представляет отдельный класс этих кораблей, кто-то быстрее, кто-то маневреннее, кто-то мощнее, кто-то более бронированный, кто-то более бронепробиваемый, соответственно. Кого-то можно использовать на дальних расстояниях, кого-то на ближних желательно. Все как в шутере. При этом это не совсем шутер, это все-таки тактическая игра, поскольку все тут происходит не быстро, и корабли тут не носятся, как в Звездных войнах. Сквозь галактику и световые <с всякие <с коридоры Нет, тут корабли передвигаются вполне себе Медленно и стрелять приходится тактически Выносить сначала, например, каких-нибудь хиллеров, Которые тут тоже есть Ну что, давай поиграем? Давай Собственно говоря, мы уже прошли почти все обучение И у нас есть тут возможность поиграть за рекрутов к сожалению ветераны легенда нам закрыты ветеран у нас только с 3 и 4 уровня кораблей будет доступен а легенда только с 4 и 5 уровня кораблей соответственно бонусы там будут выше нам ну, пока доступен рекрут тут все кто начинает играют мяса особого тут нету ну так чуть-чуть и мы уже прошли испытательный полигон, вас закинут в испытательный полигон, где есть боты, там надо будет просто пострелять и просто привыкнуть к геймплею. А дальше у вас будет на выбор три режима. Первый — натиск, второй — командный смертельный бой и третий — завоевание. Вы можете выбрать любой из них, просто тыкнув на любой. Тогда бой найдется быстро. Либо Поэтому испытательный начнем... полигон. Ну, испытательный есть. полигон, там только если оттачивать мастерство да. и понимание, что делает каждая из функций корабля Ну что, давай, я думаю, начнем с натиска, с первого режима, который здесь идет Погнали Вот, погнали После того, как мы нажимаем на натиск, у нас появляется наш ангар, наш флот, который с нами пойдет в игру Тут у нас получается 5 слотов но у нас всего 4 корабля. Каждый первого уровня, Симаргл, Агоста, Рюрик и Цербер. И мы, собственно говоря, тут уже даже ничего не изменим, Тут также можно просто поменять корабли, удалить их из флота или добавить наоборот. Проапгрейд, наверное, ну, как-то не... можно, нет? Нет, да. проапгрейдить тут уже не получится. Изменить конфигурацию вот, можно. Ну, так, по чуть-чуть только. Не особо сильно. Но в основном тут можно именно удалить из состава флота. а mm -hmm. может конфигурацию можно изменить и до лобби, а тут вот так мелкие правки произвести. Ну и плюс добавить, например, пятый корабль, который у вас будет. Ну, у нас четыре корабля, мы только начинаем. мы Маленькие капитанчики и нам пора играть. Итак, у нас кольца Сатурна, натиск, цель, набрать нужное количество баллов первыми, уничтожив флот противника. Ух. Да, собственно говоря, у каждого корабля тут есть выраженная стоимость в очках. И нам нужно И... набрать 300 очков. Да, тогда мы быстренько финишируем. Будем мы воевать у колец Сатурна. Слушай, на самом деле очень красиво. В да? общем, мы уже в лобби Вот уже подключаются к нам Тиммейты наши Я сегодня поиграю за Рюрика А Это я за Да ФСРК у нас будет э, чем-то вроде танка Мощный, mm. мощный корабль А я выберу Рюрика Который у нас Менее мощный по здоровью Но очень мощный по домам Ну что, я готов И мы можем, в принципе, начинать а, у нас все, и готов. Все готовы. Пробели. Ну, почти. Либо Девушка можно мышкой. да можно просто мышкой подтвердить. Ну что, отправляемся в световое путешествие, которое перенесет нас именно на поле боя. Тяжелые плазменные пушки. Уничтожить силу противника. Ну ладно, уничтожим. В Это общем, по что на кораблях есть. Ну, да, вот как раз и сейчас использует ешечку. Зачем? На Е у нас можно либо увеличить тягу, либо увеличить урон от оружия, либо Деф. увеличить 4. Вот. Когда увеличиваем. Собственно говоря, бусты двигатели мы очень быстрые, но при этом мы можем очень хорошо потерять свое ХП. Че-то я смотрю, ребята не спешат двигаться. А что им спешать? Так, я поставлю, пожалуй, усилитель на оружие. Смотрите, потому что я снайпер, я очень далеко могу бить. Ой-ой-ой, как тут все печально-то. Но перезарядку, кстати, я не могу использовать пока что. О, могу выстрелить. Полетели ракеты. Так. Не, я по знаю, не могу как никак попасть. точно полетели. О, попал. 3 800. Надеюсь, что точно. Кьюшку. Переключаем ну, да. снаряды. Отлично. И потихоньку дамажим. Ой, разнесли. Это... Какие мы красавчики, а. А я пока не могу никого разнести толком. Я по щитам бью. Перезарядка. Все далеко очень находятся. Я как бы снайперски стреляю. Давайте левым шифтом чуть так, ниже я, сделаемся. Пожалуй, ближе к хилу буду. У нас тут инженерный есть корабль, который Ой. может помочь нам. Ой, что-то меня, что меня вообще колбасит. Блин, ты посмотри, как его отхиливают там. Вы я там не пойму, а уничтожаете, деньги, да? я там вдали бью и их отхиливаю. Кошмар. Опа, блин, снаряд мимо полетел. Я, кассо, в уже был. Так, все, улетел от меня корабль, который я дамажил. Перезарядка. Я, пожалуй, пойду вниз. Я, пожалуй, в деф пойду. У меня спереди пушки в основном, поэтому я попробую снизу кого-нибудь прихватить. Ты смотри, где запрятался, а козлина. Мы капитана убили уже. Так, там еще один. Отлично, осталось чуть-чуть. Убивай. Ну убивай же. Блин, ну вот он Давай, живучный. давай, давай, давай. Ракеты пошли, пошли, пошли, родимые. Я да. так его не, за... не задеваю даже совра. А я тут очень много дамажу, но всех забираю от меня. Так. Надо хила уничтожать срочно. Срочно уничтожать хиллер. Инженерный. Давайте перезарядка. Блин, ну это капец как сложно, в самом деле, уничтожить хила. Так. А у меня перезарядка, кстати, очень длительная. Сбок откуда-то бьет. Я не пойму откуда. Так, я пока не могу, я щиты пробиваю. Хилу. Давай, давай, давай. Но не дотянется раз. Меня не достаю. Ни хрена он там. Слушай, они разлетелись. Так. Легкие зенитные турели. Также можно у нас изменять режимы. Есть ракетные дротики, режима стады, противоракетные лазеры и стационарные маскировки. Я вот сейчас переключил на другое оружие, хоть и мощное, но что-то как-то не очень. Оно дальнобойное. Я, пожалуй, вернусь к своей снайперской. Винты. Да здравствуют ракеты! Давай, давай, мы там почти добили, почти добили. Ох, есть. есть. И мои ракеты да только сейчас нет. прилетели. А, улетел. Козел. Так, ладно, погнали. Хиллер, вижу хилера. я пока не вижу хила отлично штурмовой корабль я его с одного выстрела ухожу корабль ты представляешь э -э -э, ничего не попал то попадай отлично давай братан давай Отлично, мы щиты сносим вот, смух... она будет все отлично Жаль, конечно, не я это сделал. А, слушай, слушай, тарочка Опа, опа, опа. Я вижу снизу. К нам в фланг командный корабль весется. Так, быстренько вниз. Не, не достаю. Я достаю, но я снайпер. У меня пипец, сколько урона влетает Ой-ой-ой. Ракетные дротики полетели. Бесполезно. Ещё Есть. Как всё. всегда, одного корабля Я только залп фигачу, все и печаль. Так. Пипец, блин, я не так развернул свой корабль, быстрее поворачивайся. Я преследую пипец. Хилера. У меня, знаешь, в чем весь прикол? У меня пушки основные. Они стоят спереди. И если я поворачиваюсь да. не так, то все, это капец. Так. Ой-ой-ой, тут близко, близко, близко. Щиты сейчас пробьем. Есть, двойное убийство. Че? Отлично. Ты че давай, такие? Мощный. Тут какой-то дебил. Просто. Че то вообще капец. Я его не могу никак. У меня какие-то, походу, жесткие повреждения, мне надо валить. Ой-ой-ой-ой-ой. Дев хочу, дев. А Ой, мне печально, мне нужен хил А у меня, кстати, полным-полно здоровья Я не знаю, где инженерный наш Ах ты, Он не исчез. пытается дотянуться до меня Так, все, я замаскирован Я не видим, я могу стрелять из невидимки Так, тут прилетели, Подожди. я смотрю, к нам друзья, Подожди. которые не друзья Ой -ой -ой -ой -ой. Я, пожалуй, знаешь, что буду делать? Mm -hmm. Пожалуй, я отсюда буду валить. Ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой Мне очень жестко надавали. Я валю. Все, до свидания, до свидания. Вы меня больше не увидите. Все, все, все, я уехал. Я уехал жить в Лондон. Все, до свидания. до свидания. Блин, вон наш. А, это ты. Так, добил. Да, Где этот? грёбаный пил когда он так нужен объясните мне пожалуйста где хил? А кстати мы неплохо ведем так. так. блин опять мы не туда полетели уже. мои ракеты если у нас у нас вражеский командный стоит прям на базе отлично меня по чувак а теперь пошли командный разносить какого хрена у нас на базе командный вражеский корабль. Так. Чё он тут забыл? Ой, как бомбят-то по мне. Так, я пожалуй опять на урон ключу. Ага, вот он. А блин, я не дотянусь. Топа, вот он. Сколько у нас очей то набито? Пипец. Я что-то не вижу. Тротики выпускаем. Щиты, щиты быстрее пробивать. Ай. Так, куда ты у? Прям Пока. передо мной улетел. Ой, все, меня того. У меня они того. Они теперь начали летать куда более жестко. Так, ну чё? Так, так, так, так, так. Кто по мне долбит то? А, Фисерк. Вот а как мы можем сменить? Выбрать корабль C. Агостя. Кто курсе, у нас вроде. хиллер? Ой, я не помню, по-моему, второй. Ладно, корабль. попробуем АГС. Я не ты... помню просто, как он называется. Блин, они там. по левому флангу, пипец, как их много. Они все с центра, короче, свалили. Угу. Они в центре хилятся, а по левому флангу их там дофига. Так. Неможно. Да ой, у меня прилетело. Жёстко, а жестко. как хилить? Ещё. А там э, сверху, смотри, есть переключатель. Ракеты буря. Там торпи, есть оружие я на нет. хил переключение. Не, мне тут другие. Если у тебя нет, то значит ты не хиллер Меня, меня, меня чувак хилит. Ракеты буря. Слушай, они очень сильно у нас догоняют я тебе хочу сказать. Так, я пожалуй на урон переключусь обратно. Командный корабль — основная цель. До него 7 км. Многоцелевые автопушки. Ой, хана мне. Мне кажется, мы зря разделились. Все. Да, я вижу. Mm. Так, вот командный корабль. Здравствуй, командный корабль. Так, цешечку нажми. Еще раз здравствуй, командный корабль. Че я по нему не попадаю? Цербер, короче, поехали. Ремонтный автолучи. Командный корабль, вот он, его нужно уничтожить, он, он пипец здесь. Он ко мне, что ли Ты дурачок? Где вы? Зачем мы? О, я вижу летит? тебя. Я иду к тебе. Ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. кажется, мне сейчас хана будет. Не, у тебя все хорошо. Кого он стреляет А -то тогда так жестко? Командный корабль, быстрее! Давай, давай, давай, давай, давай! Yeah. Ее. Я уничтожил командный Ой -ой -ой -ой. корабль. Ой-ой-ой, по мне прилетает из ниоткуда. Так. Тихо-тихо, тихо. Так, попал. Авторемонт, Эн. Отлично, тактическое убийство. Я, пожалуй, развернусь. Спасибо. Ух, uh, сколько мне много хилата прилетает. Спасибо, ребята. Это вовремя. Так, а тут у нас еще один. Какого хрена он находится? У... В базе. Так. Так. Воу, воу, воу, воу. луча. Чем мы не можем ничего переключить? -то? Так, я щиты. И... лы-палы, они по левому флангу так сильно бомбят. Я думал, у нас по правому флангу проблема. Они по левому обосновались и бомбят нас сбок. Кто их хилит? А, тут хиллерский прямо надо мной завис. Ты <свист> так мы втроем тебя хиляем. Я понимаю, что вы меня втроем хиляете. Тут вот чувака хиляют. Вот он, хиллерский корабль вражеский. Они друг друга хиляют. Сначала хила нужно вынести. Инженеры этого. Один выстрел, один выстрел, стой на месте. Пока. Отлично, первый готов. Жом, жом, жом, жом, жом. Так, второй хиллер. Жом толстячка, жом. Отлично. Отлично. Еще одно, еще раз, еще раз по нему надо. Есть! Уху! Вот это было жестко, я тебе хочу сказать. Вы меня там хилите, а я стою, просто настреливаю в них по 300... С... Ой-ой-ой-ой-ой! С... Ракеты были. А, он сверху, он сверху завис. Срочно подниматься. Вот зараза он по мне долбит. Один выстрел. А, вон Есть. он где. Блин, мне скрутил. Срочно... Стром э, хил. Мне хил срочно, нужно. Так, штурмовой корабль, я. О, взял и Держи! меня. Держать! Бомбят. Так. Ой, по мне пытаются. По мне пытаются, но. Не получается так. у них. Еще раз по снайпе. Залетаем. Давай, гаси, гаси! Да, блин, как я по нему не попадаю-то? Он исчез, зараза. А не, вот он, вот он, вот он. Я его вижу. Пока, чувак. Я вручную на тебя навяжу. Навяжусь, хотел сказать. Yeah. Какого хрена вражеские корабли у нас стоят на базе? Ты объясни мне. Вот он, он стоит. Так. Кто есть? Мы, значит. Конечно мы. Я там командный корабль разнес, хреном собачьи О, -о, -о, О, А где я? Где-то. А урона я нанес. Афигеть, сколько и полезности команд. На самом хилю. деле это там просто жесть была. Я всех разнес. нагряды табло счета Да, неплохо Сейчас посмотрим табло счета ох ты посмотри какая красивая статистика у тебя кстати тоже прикольная статистика но почему твой хил не засчитывают как за дополнительные очки тебе не знаю как по мне это было бы честно но считают тут убийство устранение и полезность действий а полезность действий хилов как всегда на донышке вот от этих игр, знаешь хилер это неблагодарное дело тебе спасибо никогда не скажут. Вот давайте скажем все вместе спасибо эфисергу и всем хилерам которые у нас тут были что они похилили и что мы в итоге смогли победить и что я смог стоять на одном месте и просто расстреливать всех кого видел а смотри, команда противника отстала на нас на тридцать процентов, Да, да. Но это было классно, миссилово было длительное, но при этом интересное и динамика была, хотя, ну я бы не сказал, что мы быстро как-то по карте носились. Угу. Главное тут была тактика. Ну а на сегодня все. Если вам понравилась эта игрушка и вы хотите еще ее увидеть, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на наши каналы. С... оставляйте свои комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а с вами сегодня был Дел и Эфесерк. Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока. До встречи в космосе.